Сильные стороны скорпионов. Скорпионы отлично чувствуют себя в нестандартных обстоятельствах, поэтому часто добиваются успеха там, где другие трусливо поджимают хвост и прячутся под стол. Представители этого знака зодиака великолепные интуиты и знатоки человеческих душ, что позволяет им извлекать пользу даже из самых сомнительных ситуаций. Им нет равных там, где нужно раскрыть какую-то тайну, ловко манипулируя окружающими и преодолевая опасности. А еще скорпионы всегда упорно идут к своей цели, используя все доступные им средства ее достижения. Слабые стороны скорпионов Скорпионы – враги самим себе. Они настолько часто рефлексируют и занимаются самокопанием, что в их душе постоянно бушуют нешуточные страсти или и вовсе царит перманентный ад. Представителям этого знака нет дела до критики других людей, они сами себе и бог, и судья и спуску себе не дают. Кроме того, они весьма подозрительны, поэтому им проще поверить в то, что кругом враги, чем принять чье то добрые и искренние отношения.